Так, возвращаемся обратно, и теперь нам надо выполнять следующее задание. Есть еще здесь задание на этой планете. Посмотрим, что можно еще выполнить. Пора с то, что им. Всех так, гидролеск, задание по эволюции есть, да? плюс 4 уровня кориган фух ну давайте попробуем я так думаю здесь мы будем сейчас атаковать но надо будет до конца вынести всех изначальных зеркал <соцова> ты <соцова> Нифига себе Гиблингов мать создает, нифига себе Жесть какая-то герой. Поэтому сейчас их защита ослаблена. Загара, защищай Левиафан. Я сама справлюсь с главами стай. Так, ч, одной Керриган будем воевать? Время Интересно. Пришло. Для нас нет преград. Моя королева. Новый вид. Воу. Сильный. Может прыгать на большое расстояние. Новая боевая способность. Жесть. Псионный сдвиг. Артефакт Зелнага. Принадлежала Зелнага. Содержит важную генетическую Сражается А, это наши. Ну окей. Точнее, они не наши, а, наши все -таки. Можно управлять эссенцией, лечить себя и других зергов поблизости. Так, они лечатся, да, да. когда заколпано очень даже хорошо. Время пришло. Пошлите вот так. Для нас нет так, энергии-то у него много? Моя ну да, очень даже много. Так что Все можно восстанавливаться очень быстро. Двоем. с машинами для убийства. Наша продолжается. Я позабочусь об этом. Что на этот раз? Да. Рой, это я. Твоя королева слушает. Наши, говори. Время пришло. Позабочусь об этом. Моя месть свершится. Это... Так, жаль, ну, тараканчика убили будет страдать. перед Роем. И так, еще, еще Тараканы. Хорошо. Ну что, кто там у нас сейчас будет на очереди? Предводительница разве не стоит? Нет! Ты боишься меня, Ягдра? Ты ведь знал с самого начала, что у тебя нет шансов. На uh -huh. перевоплощение ничего не изменит. Скоро от тебя останется лишь угольный рискид. То есть я не понял, он боится или что? что сказал так. Мгновение уничтожится. Время Блин, нифига он атакует. Рой, Мы Наша Все Жесть, как его убить-то? какой мощный да что-то я думал гораздо легче будет его убить он оказывается такой мощный просто жесть Время как с ним воевать вот реально так, это все понятно Тут высадил целую кучу яиц Ой, Разумеется. Бля, я не знаю, как выиграть. Наша миссия Капец. Жесть какая-то. Как его убить? Слышите, на такую сложность, мне кажется, его невозможно просто уничтожить. Потому что вы видели, он вообще что творит. Просто уничтожает практически с нескольких выстрелов всех моих жуков, а потом еще и Керриган. Я не знаю даже, если смысл открывать яйца. Слушайте, если закапываем, то получается вообще урон не наносится. Ай. Ай. Этого, <социт> может, он не увидит. Так. Наверное, слушайте, придется играть с более с легкой сложностью. Ну, давайте еще сохранение включу, но я думаю... Это невозможно практически, наверное. Надо просто жить как, не знаю, микроконтроль, чтобы не умер ни один жут. И... При этом, чтобы еще Но и можно травил. было наносить урон достаточно высокий. время. Мы адаптируемся. Блин, урон наносится, даже если находимся под землей. Ё-моё. Не, ну это жесть. А, так, вернемся на Левиафан. Ну. Пьется заново начинать. Ну, жесть. Давайте поставлю бойца. Чтобы это было хотя бы не так сложно. Может даже на ветеране там будет очень сложно. Ну капец, блин, он там швыряется кислотой, блин. А так сказали, как будто это будет легче легкого. Три, три босса типа, ну зашибись там. Не так уж и сложно. Ну. Начальные тараканы помогают. Сражаются со стаей Ягдры. В новом облике можно управлять эссенцией, лечить себя и других чувствами. Да, приветствую Я позабочусь об этом. Это мой мис. Наша миссия продолжается. Ну да, теперь, конечно, легче. Даже урон все не такой наносится, как раньше. Роя. Самое время. Рой, это я. Для нас нет преград. Разумеется. Или может где-то есть какое-то место, где можно еще жуков взять. Ну хотя нет, тут все линейный, полный. Не невозможно где-то еще найти кого-то. Да, вот Керриган если сюда метнется. Она даже не хочет прыгать туда. Видимо, вообще нельзя Наша туда уйти. миссия продолжается. Это мой мир. Ну да, это вот чистый коридор. И тут больше некуда идти. Для нас нет преград. Мы адаптируемся. Все падут перед Роем. Рой это я. И еще, дороганы. Это что маловато у меня было 7 возможностей получить, Или типа тут просто по-любому шестерка. Даже если там и у меня умерли, то они добавляются здесь. Так, ну ладно, посмотрим, насколько он теперь силен. Умри, язычник. Ну да, он теперь даже урон-то не наносит особого. И там яиц гораздо меньше было. А теперь это легче легкого это мой. Ой, да Самое время. Наша Ну да, это было легче легкого Ну ладно Зато хотя бы увидел конец этой миссии Ага, она впитала в себя его эссенцию. Понятно. Так, что дальше? Дальше? Твоя королева слушает. А еще дальше, босс. Ёпт. Ну да, если бы на Эксперте играл, то это, наверное, бы целая вечность меня заняло бы. Новые зерги из моей стаи. <клес> Изначальные гидролизки. Уничтожьте яйца, пока из них не вылупили зерги. Начните с самых больших. Стою перед Роем. Разумеется. Я позабочусь об этом. Все падут перед Роем. Наша миссия продолжается. Разумеется. Рой, это я. Теперь продолжается Рой, это я Самое время Все падут перед Роем Для нас нет преград Мы Адаптируемся. Я позабочусь об этом Нифига там яйца Разумеется Я позабочусь об этом Энкск будет страдать. Все падут перед роем. Это мой Что на этот раз? Разумеется. Да, тут пещерка. Я позабочусь об этом. Мы адаптируемся. Сдвиг по фазе. Для нас нет преград. Время пришло. Такие, ну окей, вс ⁇ бывает. Это мой мир. Что на этот раз? Я позабочусь об этом. Все падут перед Роем. Да, блин, Говорит, убил суток, успел. Рой, это твоя королева служит. Мы адаптируемся. Моя вещь свершится. Разумеется. Самое время... Падут. да, это мой мир, Минск будет страдать, моя стая готова к бою. Угу. Прекрасно, я позабочусь об этом. Че это кто у нас сейчас будет? Угу. Хочу. Жаль будет пролить кровь, чтобы убить тебя. Вы сейчас Раска. разорванная плоть. Это я. Для нас нет преград. Воу-воу-воу-воу. Эй, бьетемся тобой. Мы адаптируемся. Рой, это я. Для нас нет прикреплений. Не позабочусь об этом. Это мой мир. Разумеется. Наша миссия продолжается. Сажайся! От а этого ты станешь и слаще на вкус. Роль... Mm. Это я. Не позабочусь об этом. Мы адаптируемся. Живенности. время пришло. самое время. так, еще и последний остался. наша ага. Угу. это гидро риск это таракан? ультра нифига себе, он как выглядит интересно. Говори. ну да, ультра-то сейчас совсем по-другому выглядит, с бивнями такими, рой. а этот какой-то такой. Короче, интересно, интересно узнать лор Старкрафт II. Рой, так, вот тут у нас гибли. Гиблинги. Эти существа взорвутся, как тебя. А, ну они медленнее. Ну, наверное, если бы я играл бы на эксперте, не бы, блин, были бы очень быстрые, я так предполагаю. Так, тут что-то у нас какой-то есть проход небольшой. Наша миссия продолжается. Моя месть Так, ну что время. тут, еще противники да. Ой-ой-ой, закопайся Блин, его убили Наша миссия продолжается. Самое время. Мы адаптируемся. Это мой мир. Все падут перед Роем. Рой, это я. нет преград разумеется Ой -ой -ой. время пришло мы адаптируемся Блять. самое мы их что убивали. наша миссия продолжается на твою королеву напали не позабочусь об этом все перед Рой. Это мой мир. Вау, растения даже ждет. Рой, это я. Я позабочусь об этом. Разумеется, моя месть свершится. У нас сюда. нет преград. Самое время. Я не знаю, это растение вообще стоит ли атаковать. Ну это, кстати, может быть, да, вот одно из ток растений, которое в будущем потом вырастет в Мы шпиль одобреемся. или в плеточку. А, опять эти, блин, долбаные растения, долбанные. Ра раст... долбанные... Раз. Все да, убить его нафиг. Я нет, преград. Говори. Разумеется. Все пошлите в атаку. Все падут перед Роем. Самое время. Да. Наша миссия продолжается. Время пришло. Это мой мир. Так, ну все идем вот так. Рой, это я. Все падут перед Роем. Блин, нифига тут проход. Я позабочусь такой. об этом. Сам. Мои серги помогут тебе в битве. Угу, спасибо. Для нас нет преград. Адаптируемся. Рой, ну что, все, дошли до нее Зил Иван Да, я уже подготовился Наша миссия продолжается у <свят> у миссия продолжается Ой, жесть Разумеется. Офигеть Сколько их много просто, я думаю Там время пришло Простите Простите Простите Не обозначить об этом Моя месть свершится Вот так сладкий. Наша миссия продолжается. Разумеется. Никто на этом будет страдать. Все подут. Это хорошо. Время пришло. Зурван. Главы старые убиты. Их зерки покорны тебе. Ты добилась своего. Ты стала королевой дезиного. кхе кхе <свечес> <свечес> <свечес> <свечес> вот это да, вот это подстава, взял как решил подставить, а я все ждала, когда ты вступишь в игру Конечно. <свист> Один из нас будет и силы. Это <свист> Так, ничего, ну его убить надо. Ты все. <свист> да, жесть. Это просто жесть какая-то. Какой же теперь уровень у Карриган? Миша, <свист> Настало время вернуться в сектор Капрулу. Так, что там было за достижение? Да блин, надо мне этого. Убейте 300 единиц боевых. А, ну. убито 300, 235. Ну немножко не хватило. Ну что ж, вся планета просто вообще Моя королева, выпилена. со мной Мать стаи, До нее дошла весть о твоих успехах. И она хочет присоединиться к Рою. Ее стая немногочисленна, но у нее есть сильный Левиафан. Келиса, услышь меня. Планета Места в 4, центр военной промышленности Доминиона. Собери свою стаю и уничтожь его. Так ты заработаешь право вступить в Рой. Да будет так, моя королева. Не составило, похоже, это сделать. Моя королева. После превращения твои способности изменились. Ты можешь узнать об изменениях, зайдя в личный покой. Всем пока, удачи.